Всем привет, с вами Анастасия Мадейра и сегодня я поделюсь с вами своими супер крутыми способами, которые помогли мне отрасти, ну, примерно вот такой вот длинный волос. И в этом видео я расскажу вам о трех способах, которые действительно мне помогли. То есть я видела результат, их было, естественно, много, я много чем пользовалась, но вот эти три способа, они, на мой взгляд, самые офигенные. Первый способ заключается в использовании розмаринового масла. Обычно все говорят, что нужно пользоваться касторовым или репейным маслом для волос, но я нашла в интернете один раз информацию о том, что розмариновое масло в сочетании с имбирем дает просто сногсшибательный эффект. Можно, конечно, сделать маску, то есть вы берете имбирь, трете его на мелкой терке, затем туда заливаете 3 капли розмаринового масла, перемешиваете, наносите на кожу, на кожу головы, можно ватным диском нанести И затем ходите где-то минут 10 Будет сильно очень так щипать И затем смойте теплой водой А в этом способе я решила использовать вместо ватного диска та Сам имбирь То есть я отрезаю имбирь пополам. Прямо туда капаю розмаринового масла и начинаю водить этим корнем имбиря прямо по коже головы. Каждый раз, когда я пользуюсь каким-то способом, я все остальные на это время прекращаю, чтобы увидеть результат. И результат от имбиря с розмариновым маслом действительно был. И он состоял не, то, не только в том, что волосы стали расти быстрее, но и в том, что волосы стали более блестящие, более живые. Я вот тогда именно заметила эффект использования какого-либо масла, потому что до этого как-то я все мазала, мазала, эффекта никакого не видела, а здесь прямо вот так вот получилось. Второй секрет и второй рецепт, он не менее... Важный. Я когда-то смотрела телевизор и увидела там передачу про китайских женщин, про какую-то китайскую деревню, в которой все женщины ходят с длинными волосами. Даже книга рекордов Гиннесса этот факт зафиксировала. Испокон веков у всех женщин в деревне Хуанло волосы не просто длинные, а очень длинные. Полтора метра минимум, а у некоторых даже больше двух. Естественно, меня и заинтересовало, что же такого делают там эти женщины со своими волосами, что они у них просто до пола вырастают, и еще такие здоровые и блестящие. Рисовый отвар рисовый отвар очень хорошо влияет на наши волосы, на кожу головы эти женщины мало того, что просто готовили рисовый отвар и затем полоскали им волосы и добавляли шампунь но они пошли дальше, они придумали вот эту самую фишку, которая позволила их волосам расти быстрее, вам нужно немножко дать забродить этому отвару, чтобы прошло какое-то время потому что в таком случае в нем появляются бактерии дрожжевые грибки, которые помогут росту ваших волос, как же приготовить рисовый отвар, промытые зерна риса Заливает двумя стаканами воды Доводит до кипения и ждут 10-15 минут За это время рис размягчается А вода в себя забирает как раз таки все полезные микроэлементы, которые в нем есть Готовый отвар нужно процедить, остудить И потом использовать в качестве ополаскивания для ваших волос Только не забудьте, что срок годности такого отвара 4-5 дней Но если вы подождете буквально 3 дня То вода мутно-белого цвета, ваш отвар он забродит и тогда уже можно носить его смело. Он немножко неприятно пахнет. Но, тем не менее, результаты, которые вы получите, они вас действительно поразят. Поэтому советую попробовать. Всегда принято обвинять алкоголь во вреде для нашего организма. Но есть способ сделать его полезным для нашего организма и в частности для волос. Я использовала водочные компрессы для головы. Водка очень хорошо разогревает кожу, вы знаете, что раньше даже практиковали растирание при простуде, чтобы пошел кровоток, кровообмен. Как ее использовать? Существует на самом деле много рецептов, я как всегда не заморачиваюсь, выбрала для себя самый простой. Берешь ватный тампон, наливаешь туда водки и водишь по коже головы, потом немножко с этим ходишь, у вас голова просто будет гореть, вы просто это почувствуете. Таким образом тоже ходите некоторое время, потом смываете проточной теплой водой. Я рекомендую каждую из этих масок использовать примерно 1-2 раза в неделю, не чаще. Используйте их где-то месяц по отдельности. Сначала один, потом другой, потом третий. Посмотрите, какой на ваши волосы повлияет благотворнее всего. Но если вы тоже хотите отрастить себе шикарную шевелюру, обязательно подписывайтесь на канал Секреты Роскошных Волос. У меня есть чем с вами поделиться.